Привет, мои дорогие! Сегодня у меня очень крутой обзор. Сегодня у меня появилось очень много интересных вещей, таких вот, как вот такое вот ситечко, которая, наверное, есть у всех, кроме меня, наверное. И также я не забыла про вас, поэтому здесь будет еще и розыгрыш. Будем разыгрывать силиконовую форму, но об этом дальше. В общем, заказала себе вот такое вот крутое сито. Надеюсь, что оно мне пригодится и будет лучше, чем обычная сито. И заказала вот такой вот набор сумасшедший просто крутотеевых отверток для мужа они в таком красивом чехле который можно вешать и за пояс вот такая вот одна насадка там и еще насадка из поменьше они какие-то магнитные я не совсем в этом разбираюсь но это набор именно профессиональных отверток очень крутых и муж сказал что они супер они вставляются в саму вот эту рукоятку там есть по разным размерам и плоские и вот такие вот звездочки и я не знаю зачем еще есть вот тут вот сбоку как бы можно вставить еще одну отвертку то есть, это, наверное, для удобства, если где-то нужно куда-то подлезть. Все это очень классное, добро. Я заказывала на китайском сайте Нью Уже заказы там не в первый раз. Заказы приезжают курьером прямо домой, что очень удобно. В общем, всегда очень довольно, Качество на высоте. Ссылочки на данные товары я оставлю в описании. Кому будет интересно, перейдите, посмотрите. Вдруг и вам что-то пригодится. На сайте очень часто бывают разные акции. Поэтому дерзайте. В общем, помимо отверток заказала еще вот такую вот силиконовую формочку для бабочек. Ну, точнее, силиконовый коврик. Здесь можно делать как мастичные бабочки, так и из амальта, из карамели, из гибкого кружева. То бишь, ну, очень такая ходовая вещь. И бабочки очень реалистичные. Силикон довольно мягкий. Там и в серединке можно сделать прям саму серединку бабочки. То есть, все очень удобно. Использоваться не проще простого, припылилась слегка крахмалом, выстучал лишний крахмал, разминаю кусочек мастики, здесь конечно я взяла довольно крупный кусочек мастики, можно брать поменьше, но я просто вам хочу показать структуру, которая показывает. Посмотрите какая красота, если ее разукрасить, то будет очень реалистичная и красивая бабочка. Можно делать тонирование разными цветами, можно просто оттенить какими-то пищевыми красителями сухими. В общем, тоже очень круто. Следующая моя покупка, это вот такие вот очаровательные мимишные зайки для мороженого. В общем, я от них без ума заказывала именно такие, хотя выбор был очень большой. Сейчас покажу почему. Потому что, помимо того, что они такие мимими и классные, вот здесь такая как бы чашечка, она полая внутри. Можно заливать мороженое через эту дырочку и потом вставлять трубочку. Но если заливать просто под самый верх, чашечка получается пустая. И так как у меня маленький ребенок, мороженое у него не капает, не бежит по рукам. То есть, что очень удобно. Он его может есть долго, но при этом оно у него не будет все на одежде. И поэтому мой сладкий зайчик уже сейчас может наслаждаться мороженым. Мороженки получаются довольно большие, то есть я думала, что будет очень маленькая формочка. Мороженки получаются очень большие и как раз их и удобно держать, и удобно кушать. В общем, мой маленький зайчонок, вот уже вы видите, балдеет от настоящего и домашнего мороженого. считаю, что каждая мама должна приготовить мороженое своему ребенку сама. Первое. Вот такие вот еще весы заказала, они продаются и у нас здесь везде, но там они были и дешевле, у меня когда-то такие были, но сейчас у меня кухонные весы, они всего до 4 кг, а эти до 10 кг. Здесь, как и положено на любых весах, есть и тарирование, и другие разные функции, работают от обычных пальчиковых батареек, не требуют никакого к себе дополнительного ухода. В общем, самые простые и очень нужные всегда должны быть в хозяйстве какие-то весы, обязательно для любых вообще действий. Также заказала заранее себе вот такую вот вырубку для пряничного домика. В этом году хочу пряничные домики делать, делать массово э, на подарок. И у меня ребенок очень любит именно вот эти пряники, поэтому пускай у меня домик будет везде, и у бабушек, и у меня. Тут можно и вот так вот дверки сразу вырезать, в общем, и окошки, особенно если вы печете много домиков, то эта вырубка просто упростит вашу жизнь, и вы не будете заниматься глупостями и вырезать разные трафареты. Хотя раньше я пекла именно по трафаретам. Ну, а сейчас буду пробовать печь вот такие вот очаровательные красивые домики. Кроме этого домика у меня сейчас осталась еще вот такая вот силиконовая форма, которую я хочу разыграть между вами. Все как всегда, собственно, вы делитесь ссылочкой на это видео в любой из соцсетей и сбрасывайте мне ссылочку на данную соцсеть в комментариях к этому видео. Я через там дня три, скорее всего, буду проводить розыгрыш эм, случайным образом среди комментариев, которые вы оставили у меня под этим видео. Буду переходить, смотреть, обязательно, единственное, чтобы человек был из Украины, потому что, к сожалению, в другую страну отправить я не смогу. В общем, эта форма очень удобная, пользоваться ней э, тоже очень удобно, как любые полусферы и из шоколада, и печь там в ней можно, но я обычно ее использую для сушки разных лепестков, цветов и тому подобное. В общем, дерзайте, обязательно разыграем, обязательно подарю ее кому-то из вас. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!